Приветствую всех из Финлянтии, сегодня в очередной раз хочу поговорить о полах в разнице, в сравнении пол по балкам деревянным и пол либо по грунту, либо по бетонным плитам перекрытия, как у нас делают. То есть, скажем так, рассмотреть вот их вместе. Чем отличается? Потому что мне много сразу начинают писать после очередного видео, что вот, -вот то лучше или то хуже. Поэтому хочется немножко разобраться. Я выскажу свое мнение, как я считаю, что я вижу, с чем я сталкиваюсь, как я это анализирую и к каким выводом я прихожу. Скажем так, давайте разберемся. По большому счету для меня балки перекрытия имеют, кроме как низкая цена и простота производства работ больше не имеет никакого отношения. Потому что все-таки это, вот, если брать финские варианты, это основная масса их закончилась в 50-х годах. Основная масса. То есть по преимуществам больше я не знаю. Вы получите вот недостатки у балок перекрытия. Это древесина, все-таки она там подвержена гниению и так далее. Там проблема с мышами, потому что это каркасное получается, перекрытие в любом случае. Затем звукоизоляция плохая, затем будет все равно, тепло уходит достаточно большое количество, потому как все-таки это холодный и продуваемый подпольное пространство. Плюс, опять же, вот, ну, много всяких разных. Это нужно делать пароизоляцию, это на ветрозащиту это сложный сложный пирог. Сложный почему? Потому что пароизоляцию сделать, вот опять же, как у нас делают, от коллектора до коллектора, это столько нужно сделать входов-выходов, все это проклеить, и когда это будет сочетание, одни делают пароизоляцию, другие трубы, трубы приходят делать, теплый пол прикручивают, опять у нас тепловики только, люди специальные отдельные, сантехнику, вентиляцию, канализацию, водопровод делают другие люди, то есть плотницкие работы делают, Третий, то есть это такая цепочка, в которой ну, где-то что-то, но нарушится Это очень сложный вариант, поэтому плюс еще электриков нужно добавить Поэтому нет, такого не используется Плюс ваши коммуникации остаются с наружной части на улице Опять же, там кто, кто как сделал, у кого канализационная труба открывается выходит стояк у кого блин труба вводящая перемерзла потому что под полом было холодно там кто-то что-то недоутеплил и так далее то есть поэтому скажем фины все это проанализировали сделали вывод и пришли что вариант либо по грунту либо по плитам перекрытия он намного надежней, намного долговечнее и более дуракоустойчивый скажем так Поэтому больше вот я никаких не могу сказать положительных качеств у балок перекрытия висящих. Плюс, если какая-нибудь, не дай бог, протечка происходит, то это опять же получается. Ну, это целая эпопея, это будет капец, короче. Если бетон, это уже проблема. И все-таки, если бетон намок, пенопласт намок, это одно дело, то.. Там, если щебень внизу, то вода все-таки уйдет И нужно будет просто греть и сушить И там есть вентиляция и так далее То есть, то здесь получается, вы на пароизоляцию наливаете Вода дырочку в любом случае найдет Не сделать никогда пароизоляцию ну Это же не подводная лодка в конце концов Поэтому где-то она найдет проход для себя вода И попадет в утеплитель А вот утеплитель высушить, это уже целая эпопея Поэтому, скорее всего, это придется демонтировать и делать весь этот процесс изначально заново. То есть, все. Это вот больше недостатков, больше минусов у перекрытия деревянного, чем у бетонных оснований. Что же касается бетонного основания, то все-таки здесь получается на пароизоляцию мы так сильно не претендуем, потому что особо там, ну, ничего страшного не будет. То есть все проходы труб, которые есть через пенопласт и так далее, это все просто пенится монтажной пеной и заливается бетоном. Бетон насколько сможет обжать и ничего страшного в этом нет. Потом, опять же, в современном мире современные дома практически всегда, вот я ну, не видел уже давно, ни одного дома, где делается не отопление по полу то есть вся вот эта монолитная плита бетонная для пола она является как и аккумулятором тепла потому что если это каркасный дом или бревенчатый дом ну, из клееного бруса то стены не особо могут накапливать в себе тепло они удерживают стены и потолок то пол является вот именно этим аккумулятором который накапливает тепло затем почему вот не делают радиаторы под окнами, а используют только теплый пол. в сочетании хорошей, скажем так, теплоизоляции, стены и потолок. Потолок у нас идет, то есть стены идут 250 миллиметров у нас утепление, потолок идет 450 миллиметров. Пол, если брать по грунту, то 200 миллиметров пенопласта будет. И если брать по плитам, то будет 250 миллиметров пенопласта. Поэтому контур очень хорошо утеплен. Качественные, хорошие окна с хорошим коэффициентом и так далее. И в новых домах ставят уже тепловые насосы. Практически во всех. Они просто разные вариации. Есть земляные, есть воздушные и так далее. Там... Суть не в этом, но... Вот именно сам по себе агрегат теплового насоса, он максимально эффективен на низких температурах. А вот именно когда используется теплый пол, получается так, что большая площадь отдачи тепла, и можно давать туда меньше температуры. И из этого можно сделать вывод, чем больше площадь вашего пола, тем эффективнее будет работать ваш теплонасос. По сути, но имеется в виду, чем меньше вы можете поставить температуру для пола. Вот. Затем протечек не боится бетонный пол. То есть без разницы. Ну, так, такого не будет эффекта и последствий тех не будет. Затем нагрузки. То есть он, там никто уже ничего не считает, там, сколько нужно будет того или этого поставить. То есть они не скрипят. Они, мы делаем усиление только под усиленные перегородки и под камин, под печку. Все, больше ничего не делаем. С пароизоляцией париться не надо. Со всем остальным тоже покрытие. Практически любое. Только за единственное, но доски. Доски вы уже не постелите. Можно, конечно, но там вариант такой будет сложный. Ну и смысл какой, зачем к теплому полу доски прикручивать. Грубо говоря. Поэтому я считаю, вот, 100% лучший вариант. Вот лучше, Если взять пол в сравнении глобально что лучше надежнее и практичней пол по балкам или пол по грунту с бетонной плитой пол по грунту в любом случае выиграет у него огромный ряд преимуществ по сравнению с полом по балкам но он проиграет в цене сто процентов но если брать как бы и подойти умно на вот круг ваши первоначальные затраты, и то, что вы получаете на протяжении, у вас ничего там не батутит и так далее. Вас ничего не беспокоит вообще, в принципе. А вот пол по балкам, у вас там куча будет беспокойств, проблем и так далее. Но это будет дешево. Поэтому если для дачи, то да, по балкам, пожалуйста, это рационально, оптимально и нормально самому можно сделать, без особо там, великих навыков. Но, опять же, здесь то, что делают, как я уже и говорил, всегда, даже дачи или еще что-либо, мокрые помещения, санузел, душ, душ баня, ванна, ой, душ, баня и туалет, они делаются уже по-обычному. Лента с обратной засыпкой, пол по грунту, делается бетонная плита и делается, соответственно, уже вся гидроизоляция и так далее, приводится туда все коммуникации, вся вода, и там есть трап, который при каких-либо протечках может спокойно обеспечить отвод воды. А жилые помещения уже можно делать. Но это опять же, это все для дачи используется. Для дома круглогодичного проживания, но ну, это, наверное, все-таки не очень-то хорошо. Поэтому я считаю, я высказал свое мнение, я ответил кому-то, на вопрос, кто хотел это знать. Хочу со всеми попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч!